Друзья, всем привет, мы находимся на выставке автомеханика во Франкфурте. Из интересного сейчас пройдемся по инструменту SATA. SATA. Много было вставлено моментов до начала выставки в ленты, что SATA презентовала новую разрезную дюзу. Сейчас кратенько пройдемся по тому, что она презентовала. Из, реальной... ага, из реально интересного. это. Корпуса, на которых вы можете печатать все, что вы хотите. Это под заказ на следующий год. И сейчас покажу, покажу что все-таки она там презентовала из нового. Мы только что пообщались с консультантом. Он нам интересное кое-что показал. Вот новый корпус. Новый корпус 5500, он называется. Относительно 5000, он в принципе поменялся ничем. Конструктивно они заменили, я сейчас покажу на стенде. Они заменили дюзу, она совершенно не такая игла может быть под вопросом и добавили вот такой вот редуктор. Но возможно, что он был раньше, я точно не скажу. Но разрезной дюзы, разрезной дюзы нету, то есть ее просто не представили. Вот тут разобранные саты лежат, то есть из из интересного. Uh -huh. То есть, из разницы, это с новой 5500, она чисто визуально огромная. На дюзах начали штамповать назначение. То есть, если тут просто выгравировано диаметр и ХВЛП, то тут диаметр, ХВЛП и вот этот пункт. Это L, или точнее, это I или это O. Потому что между I и O у них идет огромная разница в пакеле. Это на других, на других стендах. То есть это l nozzle, это o nozzle и никакой X-ноузл. То есть никакого разреза усаты в дюзе нет. То, что вы там слышали, то, что вам сказали, это, к вашему сожалению, обман. А по весу, по характеристикам своим глобально ничего не поменялось. Единственное, что они сейчас могут говорить о том, что а, можно получить на этой дюзе больший контроль, на этой дюзе большую скорость. И тут есть такая небольшая табличка допустим выбираем Сагола и выбираем какая дюза то чему равна дюза это на САТе модели ХВЛП или или или или, или РП Мокро. огромнейший стенд у САТы довольно таки интересный видно куда идут добавленная стоимость к пистолету то есть она идет на такие глобальнейшие красивейшие презентации также показали, ну это старая довольно-таки мойка, то есть что как, что, как работает, а, висят образцы, можно пощупать, все поклацать, то есть усаты реально классный стенд. Uh, <laughs> вот так вот раздают. Еще я фоточку сделал прикольную на память, но ну, это все там, позже будет в Инстаграме. Сейчас мы пройдем, наверное, к The В общем, выставка, она огромная. Сегодня я пройду, наверное, только по двум залам. Итак, вкратце, вкратце, опять же, покажем. Из реально интересных это то, что было прямо бумом в первый день выставки. Куча фотографий, куча куча какого-то вброса, слива по вот этим Девилбисам и пасатам. По, сатам. по сатам мы уже разобрались, а по Девилбисам сейчас мы его в руки возьмем и покрутим. Раскрутим, разберем, посмотрим. Что он ну и как? Вот пока он за стеклом стоит, он нормально выглядит. Сейчас, блядь, возьмем в руки реально это разочарование. Но ну, это сугубо мое личное мнение. Давайте, вкратце так возьму сейчас, чтобы показать. Это новый корпус, простая модель без манометра здесь. Это старый всем привычный GTI Pro Light. Честно, ничего в лучшую сторону, кроме вот этого вот красивого синего цвета, как по мне, они не сделают. Этот выглядит гораздо эффектнее. В руке они лежат в принципе одинаково. То есть что этот удобно, что тот удобно. Тут не докопаешься. Но чисто визуально мне нравится больше старый. Uh -huh. Uh -huh. We have two air caps: mm -hmm. HVLP and mm -hmm. HVLP Plus. Mm -hmm. So it's only for the base coat, not uh, for clear coat. HVLP code. it's uh, dedicated for base coat. Base HVLP mainly. Plus the base coat and clear coat. Mm -hmm. uh, the difference between HV30 and mm -hmm. HVLP so for the new gun is the air consumption. Mm -hmm. Because yeah, uh, it? here it's 325, mm -hmm. and in the oldest it was 465. Yeah, 320 и HVLT плюс, это всего 300. Окей. Да. Да. Да. Вот что было. Расход что было. Вот что было. Вот что было. Вот что было. Вот что 1.5. Ага. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Ага, что было. Вот что было. Вот что было. Вот что было. что было. Вот что было. Вот что было. Вот Yeah. Дюза изменилась чуть-чуть ah, по форме. По форме, да. Yeah. То есть они, смотри, no, они отсюда убрали грани, но добавили их сюда. Screw. Uh -huh. Они ее прикрутили this is not... просто. Uh -huh. Раньше uh -huh. она была пластиковая, стала металлической yeah. и прикручена теперь. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, And больше ничего. Air, right? yeah, yeah, Кстати, yeah, это uh, интересная yeah. очень тема. Как регулируется с этим Да, так как и раньше. Это yeah, открутил на полную это регулируется все. вон они как. Да, да, да. Все время это перед тобой. Да. Когда ты можешь двигать шпильку, чтобы увидеть, какой давление ты можешь... Это винт. А, винт. Так когда ты моешь ты должен... он не стоит... Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не стоит. Он не не стоит. Короче, он в драстере может спокойно мыться. машине, Грубовато. If, uh, грубовато сделали бошку. Из на и in, uh, in не понял? It's что внутришест? The screw? А, you mean the? No, inside. Inside there was uh, а joint. Yes, it was one pieceies. Ah, you mean the screw? Ah, uh, you mean the? No, inside. It inside was there was a joint. Yes, yeah. it was one pieceies. Ah. На герметике бать, а сидит, сделали? На герметике готовится. Ой, красавец. Вот, видишь? Да. Ну, она откручивается, да. да который, который надо откручивать. Ну, а, крутой. типа они это все сразу в корпусе заточили. Uh -huh. А это они просто сделали в this enough, yeah, yeah, yeah. the air is going in yeah, yeah, yeah, yeah. sure, but a... uh, the Никто в жизни их не крутил. Нет, они говорят, что... Ну, ты, ты, короче, так же, как у нас. Это, нет, но у нас а сюда, же стоит полностью okay. на досюда резьба, ну, и да, она износостойкая. А ты, такой, соответственно, не корпус. Если ты его крутил чуть, -чуть не то ты сорвал Ну, вот здесь... То, что видно, косяки по гравированию, по по росточке это да видно Нет, я вижу ну, визуально а слушай я думал это руки грязные просто реально это как потеки растворителя уже оставляют следы типа того ну okay. да то такое но What мне the... мне вот этот корпус нравится the, the больше uh, вот этот из не как no like, like, uh, uh, uh, uh, uh, uh, это. этот uh, по телепой. Чуть-чуть зазор есть. И А, Саша, еще по поводу.. Помнишь, что она все-таки вставлена вовнутрь? Это вставка. Это не отдельная, точнее, не цельная часть. Она как-то разбирается? Ну, наверное, откручивается и будет вытягиваться. Они же как-то собрали. У yeah, like yeah. yeah, тут камера выключилась. В общем, из реально того, что интересного, вот сейчас общаемся, сидим. Чем новая модель принципиально отличается от старой? То есть у них два типа. Это с манометром и без манометра. Манометр может подлежать мойке в драстере. Ну, это такая информация, понятно, что другой нам не дадут. Манометр регулируется вот этим вот управляющим клапаном. Из интересного то, что мне действительно нравится, это то, что они вынесли его на одну ось с входящим штуцером. Но саму ручку не уменьшили, не сделали тут никаких вырезов. Хотя было бы смотрелось интересно. По самому дизайну, ну такой спорный момент потому что то что они якобы доработали сделали интереснее они испортили в некоторых других моментах то есть мне очень не нравится как выглядит голова воздушная она стала более грубой даже нежели на старом припро вообще грунтовочнике, по сути ну это мое особое личное мнение стал мягче работать курок чуть-чуть но мягче как бы плавнее ход нету на старте запинания об, пружину, об ступеньку на пружине скажем так под дизайн черных крутилок сделали черный бачок и черное кольцо на голове также из явно заметного различия это отличается дюза и Вкрутили они вот это вот теперь э, из легкосплавного материала, и оно прикручено. То есть оно уже не вываливается само по себе, когда раскручиваешь дюзу, выкручиваешь. Ух, блин. Так вот, по дюзе, uh, то есть э, ну, явно видно как бы скругление, скругленные формы, дюза реально выглядит круто. То есть, э, башка выглядит реально хуже, чем дюза. Ну, дюзу мы не видим в процессе, работы. Это, опять же, мое сугубо личное мнение. Я говорю как бы то, что вот вижу, кручу в руках. А по головам. Сейчас посмотрим, что тут стоит. HVLP Plus. HVLP Plus. И есть просто еще HVLP. Это тоже Plus. Короче, есть без Plus. Есть HVLP Plus. HVLP Plus. Они ее как бы рекомендуют типа это HTE, транстэйч, то есть лаки. А HVLP это конкретно базовый стел по объемам и расходам воздуха. В каталоге они там типа все указали. 325 литров это HVLP и 300 литров это HVLP Plus. Посмотрим, что по Соголе тут представлено, потому что тут есть все, что вообще есть на рынке. Из знакомого мне, это, кстати, самый у них бюджет, типа, дно. Бюджет, на который есть все головы, все дюзы, вообще этот редуктор э, давления. Это миник, это мы знакомы. Опять он же 4600 Extreme. такие две штуки у меня есть, будем их пробовать еще. А вот тот экстрим, который, я хотел глянуть вообще, что там внутри. А тут просто манометр они вставили, да, они просто всунули сюда манометр, который регулируется, а, а очень интересно, как он регулируется. Тут стенд с а, поворотными держателями для дисков, для бамперов, а, как бы указано, что не снимать, но я так бегло Бегла сбоку покажу, пройду. Это такие двухопорные на двух ножках на кривых колесиках. Э -э -э. Место занимают просто меньше такие штуки э -э, для бамперов. Кажется, что сложная такая штуковина, но ничего, ничего особо сложного. Вот этот механизм, я не знаю, зачем здесь расположен, может для поворота или еще. Да, скорее всего для поворота. Интересная штучка. А вот еще попроще получается вы записывайте записывайте кому надо потому что размеров я не сниму хотя бы просто механизм механизм действия этого аппарата так идем далее а пошли вон бампера помесь показывал да. короче показ представили штуковину целая камера для замотовки бамперов и не только под грунтование Штука как бы интересная, внимание стоящее, но я почему-то думал, что оно снимает полностью до пластика. Сейчас она должна стартануть, эта камера, что-то она не стартует. В общем, в полу вот эти вот двигаются, они разгребают песок, который туда ссыпается, а с рукава, показано, как работает, а с рукава происходит замотовка, но замотовка не полностью до голого пластика, а именно просто равномерно замотованная поверхность под грунтование то есть все щели можно загрунтовать точнее зачистить идеально руками этого сделать невозможно но для этого есть сила так на всякий случай тут представлено много стендов для работы с дисками реставрация восстановление дисков, полировка дисков то есть все что касается дисков о, валком. Ну, Валкома новинок в этом году вообще никаких. У них все по старому, все стабильно. Ничего нового я спрашивал. С Валкома, все стабильно, одинаково. Это была показана сейчас карбоновая линейка. А новый Слим типа Комбат. Ну, к связи типа, да это. Типа да. Давай у него поспрашиваем, а как Да Та нет, это. HTA, это... HTA, yeah, да, это... Он 그렇, выполнен из композита весь. Mm. Mm. Цельный корпус, да? Ну, цель. понятно, что верхняя часть это сверху плавка. Короче, по, по подобию карбонио. Can we ask about this new one? The e -er? It is, uh, uh -huh. slim. Mm -hmm. То есть это тот же строительный yeah, только and, в другом корпусе. Прикольно. Так он еще легче, чем карбон. Как кевлар, по идее. Кевлар, так он дороже. кевлар. характеристик. на Yeah, yeah, yeah. Primer, for example, need more pressure air flow, so there's the a bit of uh, following thing. Yeah, uh, yeah, yeah. Yes. Yeah. And so, it is very good for primer, but also for baseball and also for piano. Ah, uh, exactly. Okay, okay. And this so is, what is the recommended pressure or pressure? Sorry? I mean, the air pressure, I mean, uh, recommended. Which pressure should be, like, uh, two bars or? 1.8 bar or? Uh, two bars. Two bars yeah? mm -hmm. okay. Okay. And the uh, nozzle? 1.3, 1.2? From uh, 1.0 to 2.2 because it is a very wide range of use uh, you can use it for uh, uh, car finish yeah. uh, but also wood uh, industry so yeah, yeah, yeah. Uh, a lot of uh, yeah, a lot different applications. А устойчивая вот вот вот. Да, карбонио уже проверено, нормально оно know, you know carbone, I... can... как, can... как этот отзывы? Отзывы. А uh, the price to this gun? More or less uh, the, the price list is um, uh, around euros. Oh, so То есть они сделали новый корпус uh -huh. и цену uh -huh. на него держат. Just... Получается они обновили корпус железки старой но цену. Примерно выдержали. Это новый yes, Интересно получается, то есть новые корпуса. А, именно тела а, по характеристикам все то же самое что было раньше а, со следующего месяца в европе выйдет в продажу значит теоретически украина россия подтянется через еще месяцок а, ну, блин, 200 евро ориентировочная цена конечно она может отличаться но я считаю это адекватной ценой за такой ствол за обновленный ствол он стал как бы гораздо гораздо легче так, ну, у Иваты из стволов нового не представлено ничего. То есть у них обновленный пенифорин появится к середине следующего года. Представлена помпа, индивидуальная защита, ну и все, что, собственно, у них на рынке есть. Кстати, вот интересно, вот этот индустриальный пистолет, не для нас, конечно, но, знаете, как сильно порезано... Дюза прям вообще серьезно ее покромсали для индустрии. Пининфорины. Последний из limited edition синий хром. Больше, больше limited, -a, limited -a не будет. У этих пининфорин уже появится новый корпус. И потом на него будут делать лимитированные версии. Поэтому кто еще... Думают о том, брать или не брать. Брать или не брать пенифорину ВС. Вон она, кстати, в таком чемодане идет в комплекте. Can I Open. То это последние варианты, когда можно приобрести такой инструмент. В Россию поставка идет без вот такого манометра, то есть он идет обычный, более простой. Что разные рынки, как бы, но компоновка у них у всех одинаковая, то есть сама пенифорина, переходник под э, PPS, бачок и ключ дюза и игла в комплекте, сертификат да, обязательно, в сертификате карточка вставлена с номером, который повторяется на корпусе, то есть вы покупаете этот номер, вбит в эту карточку и это гарантия того, что инструмент э, единичный, скажем так, и у вас документы на него тут все вписываются. В общем, это последний из вариантов этого корпуса Вески в лимитированной версии. Next year maybe change Короче, информации как, как таковой точно нет. Говорят, что пенифорина должна выйти новая, но это такое, под вопросом, когда точно. А то есть э, я себе хочу вот такую взять, потому что идет в чемодане еще и синюю сумку, вот такую. То есть синяя сумка тоже должна быть на наших рынках в, ну, в доступе, когда это берешь. Так, из интересного у Иваты э, со следующего года на рынке э, появятся импакты. Это Ирганза, Анестовата Групп. Они выпустили бюджетный, он должен быть по цене очень бюджетным, он будет хорошо составлять конкуренцию. А, простой дешевый пистолет, грунты, лаки, будут, должен быть, по крайней мере, для них, довольно-таки хорошим. Они разработали новый корпус, изменили. А, то есть вот эти представленные на рынке, но они... Не пошли из-за качества. Это принципиально новая модель. В двух или даже три, по-моему, бачка на них будет по размеру. Цена, ну так, чуть-чуть за спойлер, порядка 10 тысяч рублей. Плюс-минус. Еще из интересного, это со следующего года, там с середины, к концу ближе. ВСК новая выйдет в новом корпусе. Вот там должно быть много интересного. Ничего не буду говорить потому что никто ее еще не видел даже на картинках но будет интересная модель с обновленными характеристиками мерка мерка на стенде представила в этом году а, не столько инструмент а, новый интересный сколько интересный наждак наждак иридиум а, на стриме кто там смотрел а, уже показывал рассказывал мне дали с собой две пачки потестить а, это а, Конкурент трем кубитрон, в принципе. Как бы все то же самое. А, по юзу сейчас можно будет попробовать. Ну вот и не трете. А, можешь, если можешь прям просто со мной общалась, общался, когда парень. Он мне не смог объяснить по самому зерну. Оно саморазрушающееся или нет? Я точнее не смог спросить. А, вот, ну, Относительно трема кубитрона, как схема работы? Просто. You know the product is from uh, by 3m tri Cubitron. Yeah. Yeah. Is it um, uh, if to compare with uh, with 3m? What is uh, advantages it for this? Compares this yeah. Yeah, it compares to this. Yeah. Compares to this. But um, we have tested with our customers mm -hmm. and. Um, я Это? Да. А чем? Ну понятно, каждый скажет, что его продукция лучше. Ну, реально терли, то есть я брал машинку, тер. Металла касается, он не погибает. То есть коснулся металла, я дальше там почухал еще, капот. Ну, довольно-таки пока живучий. Мне дали с собой на тесты, поэтому я дома попробую. Как будут какие-то образцы интересные по варианту. Можно будет. Можно будет, по крайней мере, сравнить. Трема я могу купить и дома, это не есть проблема. По градации э, по градации 120, 220, 320, 500, блин, я где-то видел 400, э, и 80 еще есть, она есть в комплекте. Также есть полосы, довольно-таки интересно. А по полосам э, принцип тот же, как у трем можно разорвать пополам полосочку, она мультидырочная. Хорошо, хорошо. Она мультидырочная, и поэтому, я так понимаю, с пылеотводными системами вообще с любыми будет стыковаться беспроблемно как таковое. А... <связано> Блин. О, из интересного, вот что я хотел показать, смотрите, такой машинки, а, она не в каталогах есть, но я не обращал внимания. Это эксцентрик, то есть работа <связано> эксцентриком. 5 миллиметров это просто космос и троечка это клеится сюда именно подошва на которую клеится лепестки а это подошва на которую прилепляется Я сейчас на капоте на кусочки покажу если можно То есть, такие какие-то моменты которые затереть можно довольно таки интересно получается то есть это бронет, наждак, и ну, просто машинка ну, уникальная. Жаль, нету пылеотвода на нее. Прикольно. Не знаю, конечно, где ее использовать именно в жесткой версии, 5 миллиметровой, но троечкой можно делать вот такие вещи, то есть подполировывать именно соринки-мусоринки. А, вон, кстати, видно лепестки для этих наждаков стоят в пачке. Это под троечку полировать. А, Ace HD. А, кстати, вот это тот абранет, который мне не прислали, когда я заказывал полтора года назад. Это адовый абранет. Он чуть-чуть дороже, чем обычный абранет. Но он реально жестче. Блин, даже 60-ка есть на сетке. Это, это круто. И новостар, Я не знаю, что это за наждак. Они о нем тут не сильно распространяются. Типа Иридиум интереснее гораздо. Но это трущая сторона. То есть та, которая тереть. 240. 240. Довольно-таки интересно. К сожалению, новостар образцов... У них, по-моему, нет. Ну да ладно. По машинкам и пылесосам ничего нового они не показали, не представили. Только, по сути, наждаки. Быть такого не может. В общем, мы спустились на первый этаж. Тут э, по кузовщине большая часть стендов связанных. Ну, как бы стенды разбросаны, но тем не менее. Какой-то интересный аппарат, сделан в России, для проверки кузовных э, размеров. Не знаю, что в нем принципиально принципиально У Здрасте. Александр работал раньше в биопроекте в направлении 3TV, И вот ушел, как в этот Ярусис, изобрел вот эту вот линейку. Да не я, не я изобрел. Ну, один из разработчиков. А можно приглянуть, что-то такое? Я видел так со стороны позавчера. Да, ну вот, короче, смысл в чем? Вот две камеры, ага. расположенные в стереопаре. Их можно как угодно располагать так, чтобы они видели указку. А, то есть они должны да. просто ее видеть? Да, просто на кнопку на, на ага. указателе зажигаются леньки. А, ага, и, вот, и камера считывает? Да, этот звук характерен тем, чтобы компьютер рассчитал координаты оплановки. Угу. Так вот, если ну, для выставки мы показали на поверхности, угу. обычно все точки снизу. Ну, ну понятно. Крепления то, шара, то есть они именно, по сути, указываются по точкам сварочным касается? Нет, Или... это здесь так просто. Ага. А в, в жизни обычно это под капотом, это стойки крепления а, амортизаторов. Ага, именно по винтам, болты, по сути, болты, да? Болты. болты ага. Как правило, болтов. И Но... снизу элементы крепления подкрыски. Угу. Там, где подрамник крепится, там рычаги и прочее. А ну, программы, само собой, и все остальное это да. уже. Значит, измеряем ну, контрольные точки на кузове, uh -huh. нажимаем на кнопку и она сравнивает с базой данных. И показывает, где ну, какие погрешности есть. На месте, какая пришла. Uh -huh. Интересно. Сколько ж такое удовольствие? Не 10 тысяч долларов для конечного. 10 тысяч баксов, нормально. Ну, Это с программой совсем как бы, готовый это продукт. Да, да. Ну, Нормально. это вот угу. обычный, А это переходники диван, под нее, да? Да, это на разные. Вот, на где подлезть надо. Далеко ага. Через. Так что такие дела. Ну это, конечно, с, в работе со стапелем лучше делать, а не со просто. Стапелем. Так, давайте пройдем дальше. Вот а, из того, что дальше. Очень-очень много оборудования, конечно, не моя тема, но я так вкратце пробежался, посмотрел для рихтовки, подставки, упоры, зажимы, какие-то клинки, подтяжки, блин, ну такое количество инструмента, которым, которым, но опять же, не моя тема, я не все понимаю, что для чего нужно, так примерно прикидываю диагональные растяжки в проемах класс просто класс смотришь и понимаешь что сделать можно все нет ничего невозможного вопрос только цены стапеля просто великолепны шикос также много вот э, расходников показано представлена компаний Невероятное множество. Стоит побывать на таких выставках. Ремонт стекол, вклейка стекол, обслуживание автомобиля. А? О, Но, новости выставки приносят, раздают. Спасибо. Короче, интереснейшая выставка. Стоит побывать, конечно... На все дни ехать, честно скажу, не имеет смысла. Одного дня полного хватит за глаза, но выставка идет, получается, 4 дня, 4 или 5 дней на пятый день закрытия, на первый день открытия. Стоит, стоит приехать, заключать контракты, кстати, можно. Ну, не контракты, а, по крайней мере, какие-то рабочие моменты обсуждать, потому что они готовы сотрудничать, несмотря на то, что мы там, Украина, у них нет прямых дистрибьюторов. В соседних государствах есть... Представители, они как бы готовы, пожалуйста, без проблем, мы с вами будем сотрудничать. Огромнейший стенд Вюрта, он реально тут ползала занимает, богатейшая компания, которая представляет инструменты, расходный материал, оборудование, и все это конкретно Вюрта. Вюрта, конечно, цена позволяет, позволяет делать такие интереснейшие стенды. Всего, конечно, не показать, не пройти, не описать, но масштабы просто поражают. Это, это круто. Но все равно всего, всего, конечно, не показать. Я, я реально скажу так, даже не прошли и половины всех выставочных залов, потому что ну, все, по сути, дублируется просто от разных компаний, разных фирм разные производители вот и все куча еще других залов которые мне не интересны это по запчастям для автомобилей тоже просто бешеные площадяки мне вот этот вот, вот эти залы были интересны тут я походил посмотрел что выпускается какие там способы что чем клеится вот то есть тот ремонт о котором я говорил на стриме ремонт без сварки с подворотным швом проклеивается дают гарантию на то что это это очень качественно плюсом клея защитные толстослойные клея он которые шлифуют ножами которые превращаются полностью полимеризуются много очень очень много я прям я прям не ожидал все в принципе на этом на этом закончим через два года все это повторится сюда добавятся что-то новое что-то новое в плане производителей в плане инструмента то есть если что-то новое появляется оно обязательно появится здесь обязательно это все можно будет увидеть прийти пощупать как допустим здесь взять именно попробовать тебе покажут расскажут можно будет спросить, где это все дело продается, где это все дело покупается и так далее. По поводу саты, такой короткий вывод. Разрезной дюзы не будет, потому что если бы она была, ее бы представили дома здесь, это их выставка, это их земля. Если они на этой выставке ее не представили, то в ближайший, наверное, год точно ничего не поменяется. То есть просто представлена новая модель пистолета, но ничего инновационного, прям прорывного они не сделали. То есть это чисто глобальный вброс. По поводу Давилбиса на любителя, то есть они что-то сделали, но прям сильно инновационного ничего, то есть поменялся просто корпус. Ивата не выставляла ничего нового, потому что ничего нового нет. Сагола не выставляла ничего нового, все это есть в каталогах. Валком выставил один новый корпус, а, а, предыдущий у них Carbonio, а это из кевлара, слим линейка. В принципе все, на этом все. Всем спасибо за внимание. Вопросы задавайте в комментариях, может что интересное я на них отвечу. Каталогов я с собой набрал, просто по горло, не знаю, в аэропорту как бы не пришлось покупать дополнительный багаж для них. А, то есть на вопросы кое-какие я смогу на ваши ответить. Поэтому всем спасибо за внимание, всем удачи, пока.